Вот, мы с вами берем нитку вот так на большой палец. Вот так вот крючком перематываем. Перематываем, придерживаем аккуратненько. Еще раз покажу. Покажу еще раз. Берете вот так нитку, перематываете вот так, придерживаете и подцепляете. Вот сюда нужно засунуть. Все, у вас первая петля готовая, и потом вот так 29 петелек. Цепочкой делаете. Раз. Два. Два. Два. Три. Вот такая цепочка у вас получается. Вот так вот. Четыре, четыре, пять, пять. Вот, у вас получилась вот такая цепочка, вот, двадцать девять петелек цепочкой мы набрали. Соединяете вот так, вот так соединяете кончик с другим концом и связываете первую петельку конец, соединяете с тем концом и крючок вот сюда просовываете. Вот как у вас получается. У вас получился вот такой круглешочек. Вот. Все. И еще раз закрепляете. Вот так. Все. Вот вы закреплили. И еще раз вот так ниточку подхватываете и вот и еще раз и вот так вот нужно связать ниточку в эту вот сюда убирали вам этот кончик один не нужен так и так в каждую вот в такую петельку сюда сюда еще раз покажу. И крючком вот так нитку вот эту, которая у вас из клубка тянется. Вы ее вытаскиваете вот из этой петельки. Вот, стало у вас две петельки на крючке. И через две протягиваете еще одну. Вот. И так нужно сделать три ряда. Вот, получилось три рядка крючком провязано, просто без петель. Вот такая штучка. Основа. Это чтобы можно было за нее привязать ручки. С другой стороны будет также 3 рядка. Когда вы с петлями свяжете, с петлями дальше вот от этого, сантиметров 30, кто-то 40. Вот. Там так, также три ряда без петель провязать. Кто-то без петель крючком умеет вязать. Сейчас я вам покажу, как вяжется сама вытянутая петля. Вы также провязываете вот так вот. Крючком подхватываете вот эту ниточку. Еще раз покажу. Вот у вас рабочая петля всегда. Вы просовываете вот сюда крючок. И вот, это, вот этим крючком, вот у вас нитка должна на указательный палец ложиться и идти под средний палец. Но вам все нужно делать миниатюрно, чтобы вам было удобнее подхватывать. Так, вот вы вытянули эту петельку. Вот в эту же петельку у вас идет в эту дырочку откуда у вас вот эта вторая петелька вытянута после этой второй вы делаете на большой палец вот так вот и прижимаете вот эту ниточку к этой петельке и потом откуда у вас вот эта петелька вылезла из дырочки вы в ту же дырочку просовываете и также ниточку высовываете вот и заметьте у вас стало три петельки и вы провязываете два раза. сперва вы через две идете через две просунули все, потом еще раз через две, Вот, все. Вот. Стала у вас вытянутая петля вот такая. И вот. Это вы все в одной дырочке сделали. Потом следующая идет дырочка. Вот она. Вот. Вот сюда просовываете. Просовываете. Также сперва маленькую петельку высовываете. Вот. Потом делаете на большой палец. Вот так вот. Сейчас я покажу по, получше вам. Вот. На большой палец. Вот так вот. И вот откуда у вас вот эта вторая петелька, вы в эту же дырочку и из нее же высовываете маленькую петельку. И два раза провязываете крючком. Раз. Еще раз покажу. Раз. И еще раз. Еще раз показать вот следующий это все в одной дырке было вот вот и последний раз покажу в следующую дырочку сперва маленькую петельку вот высовываете вот так потом делаете на большой палец просто нитку вытягиваете вот так вот так вот и в эту же дырочку посередине вытянутой петли. Не вот тут с краю, не вот тут, а посередине вытянутой петли. Просовываете вот так вот. Вот. И два раза по две. Раз. Раз. И два вот так у нас и, и так вокруг все вязать и вязать каждый ряд вот прошу благодарю всех за внимание и кто желает научиться учитесь и она такая пушистая потом получится сейчас покажу вам небольшой кусочек.